Если уязвимость растет вместе с силой, можно не опасаться злоупотребления. Люди решили жить по минимуму, чтобы ничем не рисковать. Когда у вас есть сила, велика опасность, что вы примените эту силу. Если у вас есть спортивная машина, которая может развить скорость до 200 миль в час, возникает риск, что однажды вы решите разогнаться до такой скорости. Вызовом становится сама эта возможность. И люди выравнивают жизнь по наименьшему знаменателю. Потому что если они узнают, насколько могут вырасти в силе, какими могут стать сильными, будет трудно устоять перед искушением. Искушение будет слишком сильным, и он захочется дойти до самого конца. Патанджали, основатель йоги, в своих сутрах йоги, написала силе целую главу, чтобы помочь каждому искателю осторожно ступать по этой почве, потому что доступными становятся огромные силы, и возникает огромная опасность. Но я смотрю совершенно по-другому. Если вместе с силой, Растет уязвимость, бояться нечего. Если растет только сила без уязвимости, страх оправдан, значит что-то разладилось. И этого боится Патанджали. потому что его методология не поддерживает уязвимость. Она дает силу, но не дает уязвимости. Она делает человека сильнее и сильнее, но эта сила стали. Не силы роза